Всем привет! Я Аня Сейли. Это видео будет не совсем похожим на мои предыдущие видосы, так как сегодня я хочу рассказать вам, чем я вообще занимаюсь вне интернета, то есть за пределами экрана, когда вы меня не видите. Просто очень хочу с вами поговорить и рассказать, что я делала в марте, над чем работала, что изучала, какие песни для меня были взрывом мозга, когда я их слушала. В общем, сегодня вы узнаете немного больше, о моей жизни Поэтому я надеюсь, вам будет интересно посмотреть такой ролик Первое, о чем я хочу рассказать, это про мои фотосессии У меня их было очень мало Из-за новых мыслей о том, что стало для меня важным А что пока, к сожалению, нужно оставить на втором плане Но, конечно же, у меня есть парочку прикольных фотографий Над которыми я работала в первом месяце весны Например, вот первая фоточка для меня она является самой интересной, как по композиции, из всех моих снимков. Следующая фотография, как по мне, тоже неплохая. Меня всегда захватывали такие фотографии, на которых модель смотрит на какой-то отражатель света, особенно если это где-то в помещении. Сразу появляются такие ощущения, будто перемещаясь в чувство и тело человека на фото, ты мыслями хочешь улететь туда, куда смотрит этот самый человек. Вот за такие ощущения мне и нравится эта фотка. Также есть еще такие снимки. последние фотоработы которые я хочу вам показать я просто попробовала на практике пофотографировать что-то сразу же после прочтения книги о композиции но получилось что из тех фоток есть парочку очень даже неплохих еще я также сделала фотосессию, так сказать, для себя на самом деле я обожаю когда меня фотографируют но я очень редко делаю подобные фотосессии, но подсознательно мне хотелось бы делать их чаще, если уж быть точнее сейчас я делаю их где-то раз в полгода но это не считая тех случаев, когда меня фотографируют для заставки моего нового видео, но больше всего я хотела получить от этой последней фотосессии фотографии икону. икона я называю то фото на котором есть три вещи сильная личность, простой фон и крупный план у меня есть много икон других людей но не было моей и мне кажется это она не знаю, как вы думаете кстати, я обрабатывала ее больше чем 6 часов Так, что же мне я хочу изменить? Нужно почистить лицо, сделать немного худее его, убрать прыщики. Может еще убрать этот волос? Да, он очень маленький, его никто не видит, но я же когда приближаю, вижу его, хоть и не очень хорошо, но, но вижу, или может не надо, и все-таки убрать, или нет убрать все маленькие волоски, которые мне мешают смотреть на шедевр. Нет, мне не нравится, что там на заднем плане есть лишние маленькие предметы. Нужно их убрать. Ну, все. Вот теперь фото мне нравится. Можно публиковать. Ну, правда реально какая то есть еще событие которые мне очень запомнилось это моя первая фотовыставка хоть она была не в этом месяце но я очень хотела бы вам о ней рассказать начнем с того какие у меня вообще были ощущения э, ну знаете это все было непривычно все фотографии висели на стенде и он стоял на виду, когда заходишь в школу. Поэтому в первый день выставки у меня было такое ощущение... Как будто все разглядывают меня изнутри, так как я все вкладывала в фотографии. И казалось, это все, то есть то, что у тебя внутри видели другие люди. Для меня это понятное дело было странным, ведь я привыкла, что мои фотки видят в интернете, и я не вижу со стороны тех людей, которые рассматривают мои фотоработы. А еще, когда учителя на уроке что-то говорят, посмотрев эти снимки, это, это... Это Но все-таки классно, что я рискнула и послушалась совета сделать фотовыставку. Кстати, была еще опубликована в газете статья об этой выставке. Если вам интересно, можете почитать. Я оставлю ссылку в описании, но правда знайте, что статья написана на украинском языке. Но еще интереснее, что случилось в марте, это фотосессия с двумя моими подписчицами. Это реально очень круто увидеть вас вживую, обнять, поговорить, узнать о вас что-то. Ну и, собственно, вот некоторые фотографии с этой фотосессии. Конечно же, мы еще сделали вместе пару селфи. Селфи. Если вы заметили, в последнее время я частенько стала вставлять разные эффекты в видео. Я специально для этого изучаю уроки по After Effects. И уроки, которые больше всего мне понравились в этом месяце, это остановка времени и «Превращение в демона». Вы, возможно, видели видео «Остановка времени – это реально». И еще такой эффект я использовала в ролике про великие фильмы. На самом деле, то видео про «Остановку времени» я даже и не планировала публиковать. Но мне очень понравился этот урок и видос. Поэтому подумала, что будет интересно показать вам его. А урок «Превращение в демона» для меня является пока одним из самых интересных уроков. Кстати, он же является и самым длинным из всех, которые я изучала. Ну и вот само видео, которое у меня получилось в завершении изучения урока. крутую вещь, которую я немного больше, чем месяц назад приобрела, но я просто не могу не рассказать вам о ней. Это напольная вешалка для одежды. Я давно мечтала о такой вещи, искала долго на разных сайтах, много раз отменяла заказы. Кстати, я могу раскрыть вам такой маленький секрет хороших покупок в интернет-магазинах. Если вы делаете заказ и в чем-то не уверены, даже когда понимаете, что вещь классная, но чувствуете, как будто вас что-то останавливает купить эту вещь все что будет лучше сделать это не сделать заказ или отказаться отменить его в случае если вы уже нажали купить я очень рада что свои предыдущие заказы отменила и только тогда этого не сделала когда почувствовала что нет ничего такого что останавливало бы меня это сделать очень довольна, что купила эту вешалку, именно ее, именно на том сайте. Я просто знала, что это будет для меня лучшая и самая удобная организация моего гардероба. И как я вначале дала вам такой... Намек насчет музыки. Хотелось бы вам включить короткие отрывки песен, которые я просто обожала слушать на протяжении месяца и те, которые реально были для меня взрывом мозга во время прослушивания. Так что сейчас я включу вам эти песни. this old To me. Готовить не умеет, задох как танцует. Слышь, ты че такая дерзкая, а? а? Yeah, Как дела, тела, как дела? Я говорю, дела, как у меня такси было, пока тебя не увидел в этом платье, мило, но как пакел в мире Для такого, как я, большого, как Тангада сгиб, так мило дай пять мило и давай танцуйкиса, давай флиртуй самую Making love in the dark But it's way too thin I can't love if you lie I'm gonna swing from the... I'm gonna fly When will I learn? I push it down, push it down кстати, стиль музыки Chillout – это лучшее, о чем я могла только узнать. Лично для меня теперь это самая лучшая музыка, которую можно только слушать, когда работаешь. Я когда обрабатывала фотки с очень длительным временем и слушала музыку ВКонтакте, это было реально ужасно. Мне надоедала музыка, хоть и понимала, что она классная. Но слушая сотый раз одно и то же, это... Ну, я надеюсь, вы понимаете. И лучшим решением этой проблемы было слушать радио челлаут. Вы можете также попробовать, может у вас сейчас та же проблема. Но если вы первый раз включите это радио, то подумайте, что это все скучно, что за фигня. Но когда вы реально попробуете второй-третий раз, именно во время какой-то работы, будь то домашка, вы поймете, о чем я вопросов. И последнее, за что я вас хотела бы поблагодарить, это за то, что вас уже 3000 людей. Со стороны кажется как будто небольшое число, но если я просто представлю, что эти 3000 сейчас вот так вот, стоят передо мной. О, господи, это что-то действительно невероятное. Как вы видите, на канале даже в честь этой суммы сделан такой баннер. Поэтому спасибо вам большое. Увидимся очень скоро. Пока!